Годный контент подъехал. Мне кажется, вас надо немного укротить. Ровно на одну голову. Одна голова хорошо, а на плечах еще лучше. Мне кажется, вас надо немного украдить. На Ровно на шага. одну голову. Одна голова хорошо, а на плечах еще лучше.